ребят всем привет всем привет С сегодняшнего дня у нас новая рубрика на канале мы будем выкладывать для вас проверенные автомобили проверенные нами то есть проверочку вы сейчас увидите дальше как это все происходит на проверенных автомобилях будут будут наши наклейки да, и заодно расскажем о кредитах. То есть многие спрашивают, можно ли у вас взять машину в кредит. На зеленом углу, на авторынке Зеленый угол, есть кредитная организация, которая выдает кредиты. И мы побываем в ней и расскажем, как это все происходит. В общем, подписывайтесь, не переключайтесь и смотрите. Так, друзья, ну и как мы обещали, находимся в компании Автосити. Ребята занимаются кредитованием. Вячеслав, руководитель. Здравствуйте. Сейчас нам расскажет, как это происходит, ну и примерные условия. Ну, значит, во Владивостоке мы находимся уже больше двух лет, занимаемся автокредитованием. У нас, так скажем, 25 банков-партнеров, с которыми мы работаем. Кредитуем жителей всех регионов, то есть неважно, откуда человек, самое главное требование – паспорт Российской Федерации и второй документ, удостоверяющий личность, ну, как правило, это водительского удостоверения, либо свидетельство ННН, либо Леган паспорт. Вот. значит решение по кредиту можно получить в течение часа ставки от семи с половиной процентов годовых вот можно работать дистанционно то есть для жителей других регионов мы можем сначала получить решение а потом можно определиться с выбором автомобиля В принципе ребята могут помочь грамотно качественно подобрать достойный автомобиль вот а мы помочь с кредитованием то есть повторюсь 25 банков партнеров вот паспорт права и сведения с места работы никаких справок о доходах не надо вот, э, только сведения в виде э, контактных телефонов, то есть, ну, прозвон с банка осуществляется однозначно, то есть, отсутствие действующих просрочек основное требование и э, отсутствие долгов на приставах. Это вот ключевое. Вот, с просрочниками, с должниками мы не работаем. Вот, э, что еще рассказать? Что в сайт у вас есть? Сайт есть у нас, да. Э, я отправлю, прикрепите. Ссылочка на сайт, да, чтобы познакомились, зашли, зашли, почитали, будет в описании. И смотрите, вот он офис, да, то есть, грубо говоря, как все называют, не шараш-монтаж-контора, а руководитель, менеджер, еще менеджеры сидят. То есть полноценный, полноценный офис. Пойдемте, выйдем, покажем пример на автомобиле. К примеру, автомобиль э, Honda Grace, новая модель интересная, то есть аналог Toyota Corolla. Вот, но по начинке намного интереснее. То есть в кредит без первоначального взноса получится примерно в районе 20 тысяч. Это из расчета на 5 лет. То есть кредит оформляется на 5 лет, но есть возможность как частичного, так и полного досрочного гашения. Либо пересчитываются проценты, либо срок по кредиту. Вот. Клиент сам выбирает. Мы одновременно можем получить решение в 5 банках. Вот. и Клиент сам выбирает платежи, там, переплату и так далее. То есть мы даем выбор. Вот. Чем удобны мы и работа с нами? То есть вам не придется бегать по банкам, тратить кучу времени на заполнение анкет, подтверждение там всякими справками и всем остальным. То есть, а еще порой банки-партнеры делают скидку по кредитной ставке нашим клиентам, потому как мы работаем со всеми городами, у нас практически во всех городах есть филиалы. Вот. И напрямую обратившись в банк вы не получите такой ставки, нежели если придете и подадите заявку через нас. То есть выбор автомобилей огромный. То есть это может быть вся зеленка, это может быть любое объявление с дрома. Вот, это может быть э, автомобиль брата, свата, соседа, неважно кого. Вот, то есть как бы, ну, главное желание. Вот, обычно э, люди не знаю, приезжают вот на рынок сюда, да, и, как правило, там, я не знаю, денег на Хонду Fit, а в голове а Honda Везель То есть, ну, в этот момент мы тоже можем помочь. То есть с хорошим первоначальным взносом кредиты оформляются автоматически, одобряются. Вот, выдача производится автомобиля день в день. Практически вся зеленка, все э, ребята, э, продавцы с нами работают. То есть схема отлаженная, отработанная. Милости просим, наш офис. Друзья, ну спасибо руководителю компании Вячеславу. Спасибо, вкратце вам рассказали. За более подробной информацией ссылочка на сайт будет в описании. И телефон тоже будет указан в описании. Это Honda Shuttle автомобиль 2016 года гибрид пробег 48 тысяч аукционник аукционник он настоящий сейчас наверное сначала начнем с аукциона покажу значит аукцион у него идет три с половиной балла cc пробег 47 тысяч пятьсот шестьдесят семь километров вот номер кузова то есть можете смело открывать, пробивать статистику, он бьется, все проверено. Вот они, все вот косячки, коточки, да, которые есть на автомобиле. Ну, скажем так, пишет много лишнего. Много лишнего все полностью соответствует. Вот шилдик, номер кузова на автомобиле. Так, автомобиль шестнадцатый год. Комплектация из X, комплектация, конечно, не супер модная, да. Допустим, Z она будет стоить тысяч на на 100 наверное побольше значит начнем с багажного отделения салона здесь вот такая вот полочка само багажное отделение на на месте так не могу я одной рукой поставить неудобно я потом закрою по низу поржавчине сами все видите ну на яму мы с вами еще заедем салону дверные карты не царапин ну понятно то что машина не новая да есть какие-то мелкие царапины но а, при большом желании вот допустим и то это было не царапина все это можно убрать в целом салон чистый аккуратно без ключевой доступ в автомобиль вот, видите небольшая вот такая кочка царапинка это все можно убрать сидушка книжки обслуживание по японии хонда видите в принципе все чисто Ну я так понимаю химчистку мы не делали то есть сделать легкую химчистку салончик будет прям в идеале видите 47 тысяч пятьсот восемьдесят шесть то здесь никто ничего не скручивал камера заднего вида установлена климат-контроль кондиционер работает печка работает короче говоря работает все что должно работать в автомобиле. По целостности автомобиля. То есть капот целый, родной, крылья родные, болты все целые. Ничего не откручивалось, не крутилось не снималось вот это вот мелкие рыжики да а, несмотря на пробег там 47 тысяч но ну, ребят это honda то есть это у всех фонд передняя планка целая конжироны целые масло в двигателе ну, стандартная скажем тогда не чистая не грязная в любом случае при покупке автомобиля на рынке зеленый угол для себя уже меняете масло вот здесь по низу ну, говорю сейчас заедем сейчас заедем с вами еще на яму так далее значит по резине стоит неплохая резина на экстре размер 185 60 на 15 резина у нас 2017 года выпуска давайте посмотрим по толщины меру то есть мы его полностью проверили уже да сейчас для вас еще раз все покажем вот это родной слой краски это все микроны поклевка начинается где-то в районе 400 микрон вот тоже вот видите вот эти вот косочки да они на аукционике указаны но еще раз повторяюсь автомобиль он не подготавливался вот это все это сполируется 49 48 47 все в родной краске почему дали три с половиной балла да потому что аукционы они все разные то есть на каком-то другом аукционе мы могли наверное, дать и 4 балла то есть проемы здесь все целое Видите? внутри немного меньше показатель лака меньше болты целые не стороны. передняя левая дверь тоже все целое эти стойка тоже целая крыша естественно крыша некоторые не проверяют крышу не смотрят а зря задняя дверь то есть сейчас я на камеру да вот вам по несколько раз на деталь когда автомобиль проверяется он проверяется ну давайте примерно покажу как ты дверь показывал сейчас на следующей детали покажу что время не тратить здесь швы идут заводские точно сварка идет заводская С правой стороны тоже шел заводской Точка. заводская если допустим меняется крыло до да, задняя будет три шва ну и соответственно вот этот шов поверьте он будет не родной сразу это увидите опять же тут то понимает в этом вот, допустим, для примера, да, как проверяется деталь. То есть идем буквально через каждые 5 сантиметров. Потому что бывает покрасят так, то что вот здесь шпакля, а вот здесь родная краска. разницы практически нет вот они вот эти вот косточки а один это тоже все указано вот взять тряпочку полирнуть и прям сейчас этого ничего не будет кому интересен данный автомобиль может смело его покупать стоит он 800 тысяч справа стронут уже видели болты целые все двери целая не снималась внутри проема все целое да. небольшая вмятинка и как бы коточка да не знаю будет на камеру не будет видно вот эта коцка она полирнется вмятина в принципе она сильно в глаза не бросается но при большом желании цена вопроса 500 рублей она вытягивается бесконтактно вот, красить ничего не нужно. Стоечка с правой стороны. А может даже Крыша. Так, ну вот видели, да, какие показания? Для примера сейчас покажу, если была бы покраска. Я прибор криво ставлю. С небольшим искривлением, да. Вот, 322. Давайте побольше попробуем. Там 366. 689. Вот это уже была бы шпаклевка. По работе двигателя никаких нареканий нету. мелкие вот они видите мельчайшие сколы раз скол два скол но ну, а, три скол Вы должны понимать да то что это не новый автомобиль это автомобиль не с салона и прям идеальным он быть не может нет он конечно может быть идеальным то есть есть такие автомобили но редко при желании вот эти сколы легко убираются красить ничего не нужно просто потомпонить аккуратненько видите прошли Прошли с вами весь автомобиль, весь автомобиль в родной краске. Так, по сканеру, значит, у нас прочитал системы, которые поддерживают автомобиль. То есть проще сделать вот так вот. Прочитал 13 систем, неисправности 0, все системы работают нормально. Это, получается, у нас двигатель, АКПП, АБС, подушка безопасности, МА – это гибридная система, ну, электро, электрический рулевой привод, сервомеханизм, Ну, вот все системы в норме. Так. В этой системе есть подсистемы, как бы, можно посмотреть поток данных работы данной системы. То есть, автовыбор. Вот у нас все показатели, датчики. То есть мы это все выбираем, подтверждаем и смотрим параметры двигателя. Работу, дроссельная заслонка, клапана клапан ЕГР клапан и все остальное. Также можно посмотреть и гибридную систему, то есть МА. Сейчас она прогрузится. Окей выбираем поток данных подтвердили ну и смотрим все параметры батареи гибридной системы все датчики работа температуру и напряжение ячеек то есть это долго листать получается у нас 44 страницы так и вот напряжение каждой ячейки. Тут получается батарея состоит, называется это бамбуки. Они состоят из нескольких чеек. Если не ошибаюсь, там в одном бамбуке получается 12 ячеек. И вот каждую ячейку можно по напряжению все это посмотреть. И уже примерно посмотреть, как работает данная батарея в данном автомобиле. Ну и также специальные функции можно посмотреть саму батарею по ошибкам. это грузится текущие данные батареи так вот пожалуйста то есть это уже по секциям abcd э, вольтаж полный батареи и как она работает именно батарея все нормально все отлично то есть по сканеру к автомобилю вопросов нет все работает согласно регламенты так, друзья, ну, по кузову вам автомобиль показали, по сканеру рассказали. А, допустим, мы бы такой автомобиль, да, мы бы его рекомендовали к покупке, плюс а, минимальный пробег, плюс хорошая цена. Ну, естественно, в любом случае делается тест-драйв обязательно, без тест-драйва машины не покупаются, и нужно заезжать на яму. Это обязательно, собственно, это мы сейчас и сделаем. Сейчас мы выезжаем на асфальтовую дорогу и проверим, как она разгоняется, как работает робот. Дергается, не дергается. То есть проверяем разно, как работает. И сворачиваем на грунтовочку. Можно послушать полностью подвеску. Шупит, не шупит, гремит, не гремит. Но я думаю, с пробегом 47 тысяч ничего не должно. Именно проверка подвески, наверное, самая актуальное, это ездить по какой-то гребенке. То есть по колоням вот, это нацепляем травой, шуршу. Вот так как работает. Смотрим пошивку в разных режимах, как она ездит, как она поворачивает, если люфты. так ну вот мы заехали на яму да? видим бампер немного шаркнут юбочка это все мелочи здесь у нас пыльники целые рычаги целые все у нас идет целое. с левой стороны тоже все идет целое. стойки целые сам двигатель да, рулевая речка вот видно то что не потеков ничего здесь у нас нету по состоянию по ржавшине, да смотрите в принципе это идет пластмасса защита кстати пороги целые не загнутые что с левой что с правой стороны да яма конечно тут такая ну что поделать задняя часть автомобиля видите то что швов никаких нету ни с этой ни с этой стороны вот навесное да какое-то оборудование да вот Хамудик немного ржавенький, но это мелочь, это не кузов на автомобиле. То есть здесь у нас все целое. Вот, друзья, проверили данный автомобиль Шатл 2016 год гибрид. Пробег 48 тысяч, там 47 с копейками по аукционику цена автомобиля 800 тысяч рублей и соответственно наклеили наклеечку проверено то есть машину можно приобретать друзья ну вот сегодня показали как у нас происходит осмотр автомобиля и теперь можно смело подходить к этому автомобилю он уже проверен там есть наш стикер наша наклеечка его покупать, если какие-то вопросы будут, вызвоните, мы расскажем. И еще, вот сегодня показали организацию, которая выдает кредиты. Наверное, будет много таких желающих, там, умников сказать, что мы имеем с этого деньги. Нет, мы денег не имеем. Нас просили рассказать, мы рассказали. Вот. То же самое касается автомобилей. Мы на этом не зарабатываем. Допустим, первый сегодняшний автомобиль, в этот э, Шаттл, как он стоит 800 тысяч, так он и стоит 800 тысяч. Вот. Поэтому звоните, ищите на дроме, с продавцами созванивайте, сами торгуйтесь, мы здесь ни при чем. На сегодня все, всем пока. Всем пока.